Добрый вечер, программа После новостей в студии Алексей Клешко. Сегодня в нашей программе уже теперь со специалистами продолжим обсуждение темы платных парковок. И, собственно говоря, пытаемся выяснить, почему прокуратура считает, что проект... Ну, Некоторые годы провалился, прокуратура в своем присрели написала более конкретно, более э, формально, так бюрократично, администрация города не обеспечила системный подход к организации дорожной деятельности с учетом анализа ситуации, складывающейся в Красноярске. Кто будет отвечать сегодня за всю городскую администрацию? Никита Дресвянкин, начальник отдела управления уличной дорожной сетью департамента городского хозяйства. Добрый вечер. Добрый вечер. Претензии от имени общественности, хотя, с другой стороны, может быть, наоборот, прозвучит защита проекта. Егор Фролов, координатор Федерации автовладельцев России по краю, это наши сегодняшние эксперты. Добрый день. Добрый вечер. Никита, для вас неожиданностью был пресс с прокуратуры или, или, в общем, вы примерно понимали, что так все рано или поздно произойдет? Ну, давайте начнем с того, что мы действительно его обсудили с вами предварительно, да, ряд, ну, то есть, скажем, та проблематика, которая описана в этом представлении прокуратуры в пресс релизе по крайней мере, она действительно для нас не новая. Сегодня есть действительно некоторые замечания, с которыми проект продолжает развиваться, в частности, если начинать с самого начала, это, так скажем, неполное исполнение своих обязательств инвесторам. Сегодня действительно проект требуется доработки с точки зрения технического до да, при этом все равно необходимо отметить, что какие-то результаты, которые, ну, те цели, которые мы ставили перед собой, не выполняются, потому что система в принципе работает. Работает система, начиная от принятия оплаты, да, то есть об указании платного парковочного места, и вплоть до, так скажем, наказания в случае неуплаты либо учетов. Ну, Наказание это у нас конечно оплаты. всегда работает. Никита, этим вы нас не особо обрадовали. А, а, а выполняются ли те цели, ради которых создавался проект? Говорили, что это разгрузит центр, что ну, да. упорядочит движение, Но... что скорость движения в центре возрастет, хотя для меня это сомнительная такая радость. Я считаю, что там, где люди, много людей ходят пешком, не очень хорошо, когда они ну, быстро нав... чадят машины. Наверное, не совсем правильно говорить о конкретной скорости, которая должна возрасти. Наверное, необходимо говорить об увеличении пропускной способности, чтобы действительно будет комфортно и пешеходу. Ну вот, ну, вот назовите, почему да. вы за? Ну, во-первых, мы начнем, наверное, все-таки не только со скорости, да, то есть мы изначально пытались как раз-таки ввести, так скажем, оборачиваемость парковочных мест, так чтобы их выс высвободить от тех людей, которые приезжают на пол. Люди занятости. не бросали да, на весь день машину да, в центре да, города. Да, да. Тем более, нужно отметить, что проект вводился наряду с другими как бы, проектами, да, за счет которых мы там в том числе высвободили общественную полосу, точнее, полосу для общественного транспорта выделенную. На, в центральной части закрыли часть карманов, которые находились на этой полосе. То есть, в принципе, вы считаете, Знаки? что в принципе все нормально, Придется? есть шероховатости, над которыми можно ну, работать? Над которыми нужно отметить совершенно стопроцентно, что проект достаточно потенциальный сегодня является. Его нужно Давайте необходимо доработать. спросим Давайте. общественников. Потенциальный ли он вообще, <laughs> имеет ли он право на существование? Егор, как вы считаете, как считает Федерация автовладельцев? А, ну, на самом деле, смешивая пропускную способность центра города совместно с платными парковками, мы считаем, что это в какой-то степени лукавства, так как на самом деле в момент реализации платных парковок реализовывался еще и проект выделенной полосы для общественного транспорта. Но и это насего... предотносилось же как такое благо в том смысле, что комплексный подход. А, смотрите, в любом случае, не вводя платные парковки и создавая, к примеру, выделенный полос общественного транспорта, а мы в любом случае увеличиваем пропускную способность да, общественного транспорта. Парковка вернемся. Вы за или против платных парковок в центре города? Я против той реализации, на которой на сегодняшний момент существует. То есть идея может быть, а реализация Иде... вас не устраивает? Идея может быть, да, но так как она сегодня реализована, естественно, она нас не устраивает вот, а согласны ли вы с прокуратурой и если у вас что добавить к прокурорскому мнения а прокурорского мнению ну конкретные этапы я вам точно ну, не могу сказать потому что сам пресс-релиз я не читал но наши возмущения которые ранее существовали порядка 26 пунктов они на сегодняшний момент остаются и к примеру тот пример как не должна выглядеть платная парковка это пример площади революции это и ограждение за счет администрации который там существует и разметка и уборка и въезд который на сегодняшний в момент мы видим, там с веревочкой дяденька сидит, поднимает, открывает этот шлагбаум. На самом деле это издевательство над автовладельцами. И табло свободных мест, которое существует однострочное, они а как это прописано в техническом регламенте в три строки, то есть количество свободных мест на, на существующей площадке. Площадки, количество свободных мест на ближайших двух парковочных площадках. Этого просто нет на сегодняшний момент. И э, те же паркоматы, которые на сегодняшний момент находятся на площади революции, у них даже подводка идет через землю, через тротуар, который каждый год рас рассыпается, и то есть, ну, там очень опасно. Никита, э, хочу вас знать, о чем спросить. Главная претензия прокуратуры, что администрация города не проконтролировала, как инвестор, вот это ООО «Инфоком», выполняет взятые на себя обязательства перед городом. Нужно отметить, что ну, начнем, наверное, с того вопроса про системность, да? вот о чем Гор говорит. Во-первых, прежде чем начать проект, как раз таки подошли системно, ввели выделенную полосу для автобуса, запретили парковку в местах, где действительно она мешает, ввели платные парковки. Вот. вот если говорить, собственно, о системности. Если э, говорить о контроле, сегодня э, существует ряд уже документов, то есть ведем определенную работу с инвестором. Есть ряд претензий, которые он сегодня должен исполнить. Поэтому как раз таки контроль с точки зрения исполнения ведется. Ну, другое дело, насколько, как быстро, оперативно он на это реагирует, и как быстро это выполняет, устраняет. Ну, это лишь дает повод там, нам задуматься о дальнейшей работе в целом именно в таком русле по проекту. Ну и второе, в цифрах, в цифрах можно тогда задать вопрос? Ну, Начало реализации проекта в 2014 году, в декабре. Полная реализация данного проекта должна была произойти в марте 2015 года. На тот момент администрация города признала, что да, действительно, компания Infocom вложила всего лишь 74 миллиона рублей за место тех 200, которые они рассчитывали. Хотя при этом, при всем с департаментом экономики я общался, и они о, финансов, и они рассчитывали этот проект вообще в 300 миллионов рублей. Вложив 74 миллиона рублей, тогда якобы были... Возмущению администрации города, это, грубо говоря, еще пятнадцатый год, почему на сегодняшний момент компания НФОКОМ до сих пор еще не исправила, уже март семнадцатого года. Прошла. Есть ответ на этот возмущенный глаз общественности, Никита? Ну, сегодня мы таких ответов еще не получили от Инфоком. Мы сегодня наша задача заставить работать проект в полном устроенном, соответствующему техническому заданию на виде. То есть, поэтому, получается, да, вы хотите. Сегодня неправильно ну, сидеть читать те суммы, которые затратил, я думаю, навряд ли кому-то удастся точность там, не знаю, определить, какую сумму уже на сегодняшнем этапе вложил. Ну, ну, ну, Была знаете, определенная комментария. Ну, ну все, все да. же понятно, Никита. Вот должны были быть такие табло, их нет. Нет, Должна была быть мы... автоматическая там вещь. Я Нет, не видим говорит. дядечку но с ее мы... на площади Я еще раз революции. повторю, Нет? сегодня мы понимаем, что действительно, и об этом не стесняемся говорить, что есть шероховатости в проекте, но принципиально та система, которая сегодня существует и отлажена подрядчиком, Нет. она рабочая. Можете спросить, да. вот за эти шероховатости кто ответит? Вот кто ответит за эти шероховатости? Вот это инфоком. Ответить Нет. Ну, я так полагаю, в данном случае будет отвечать как подрядчик в лице Инфокома, так и заказчик. Вот, Алексей Михайлович, у меня такое ощущение, что администрация города вообще не заинтересована в реализации этого проекта, ведь по соглашению данного проекта через 5 лет оборудование переходит администрации города. Вне соответствия технического задания, даже если компания Инфоком просто через 5 лет им отдаст это оборудование, оно просто будет неликвидным. Я не вижу тогда, в чем заинтересованность администрации города. Для того, чтобы им досталось хорошее оборудование, качественное, чтобы система работала через 5 лет и работала на благо администрации города, на сегодняшний момент я не вижу ну, вот, вот этих движений. Ведь через 5 лет это оборудование, которое на сегодняшний момент не соответствует. Это система, которая сегодня... А в... можно вам вопросы говорить? Вот вы это сами, например, как считаете? Ради чего Инфоком вообще в этот проект вошел? Я не понимаю, потому что даже у самой компании Инфоком, суще... то есть на одном э, руководителе компании Инфоком числится четыре компании Инфоком. Одна 4 и... на одном 4 руководителе? 4 на одном И все, все называются Инфоком. Инфоком. У них разные ННН одна компания занимается платными парковками, другая заказывает под, ну, работы какие-либо и не исполняет их. То есть не, не оплачивает эти работы. Причем мы даже проводили расследование, есть судебные решения, которые компания Infocom, та, которая не занимается платными парковками, но заказывает услуги для реализации платных парковок, она просто ну, на сегодняшний момент в больших долгах. И вот представьте, да, вы как крупный такой городской красноярский инвестор платных парковок, выходите какой-нибудь подрядной организации, говорите, мне надо выполнить там на 100 миллионов рублей, естественно, вы как подрядчик согласитесь на это. но вы это даже не будете подозревать, что это другая компания, Инфоком, а руководитель один и тот же. А вы по эти четыре инфоком о чем знаете, у нас подписано соглашение с определенным юридическим лицом, поэтому работаем мы исключительно с ним, сколько там организаций... С подобным названием, ну, к сожалению, я такой информацию. Справедливости не ради должен заметить, что мне кажется, что когда бизнес привлекается для решения общегородских проблем, а организация парковочного пространства это общегородская проблема, общегородская задача. Мне кажется, что на этом, на этом бизнесе, на этом предпринимателе, определенная ответственность перед всем городским сообществом. И поэтому, конечно, тут невозможно, я считаю, там, вот эти вот банкротства, не по 5 одних и тех же предприятий с одним и тем же названием, четыре, пять, 5, неважно. важно что э, сама, сама схема должна быть открытой, прозрачной, явленной всем. Мне кажется, это то, над чем точно нужно работать в этом проекте. Но, э, знаете, э, не могу не спросить про бюджет. Цифры совсем не сопоставимы с тем, сколько, например, ну, там, та же Москва на одного жителя, не, не, не, в, не, в, не в цифрах, понятно, там город значительно больше, но если в пересчете на одного жителя, Москва с парковочных мест получает гораздо больше денег. Ну? No? Вопрос справедливый. Наверное, это все-таки одна из проблем сегодня, которая, с которой столкнулся проект платных парковок. Действительно, из общего количества там, порядка полутора тысяч машиномест, сегодня порядка 300 ну, ежедневных часов оплачиваются как раз таки в рамках данного проекта. Вся оставшаяся часть, она, ну, то есть это люди, которые сегодня за парковку не платят. Ну, собственно, это, наверное, вот одна из таких причин, если мы говорим про собираемость. Но еще раз говорю, сегодня у нас в приоритете не только собираемость там, денежная, да, а, наверное, все-таки основное, это оборачиваемость этих парковочных мест. То, каким образом пойдет дальше проект, ну, будем смотреть, будем работать над ним. И в любом случае, я еще раз говорю, что проект достаточно потенциальный, действительно, может, где-то необходимо изменить механизм а привлечения... Полезный, да? он, во он сегодня полезный, ну и есть, куда ему развиваться. Я можно буквально секундочку добавлю? Секундочку. У нас сегодня разрабатывается несколько документов городских, это комплексная схема организации дорожного движения. Работаем мы с рядом ну, крупных научных институтов, которые сегодня приезжают и советуют нам, что вот здесь вот вы должны пойти по этому пути. Ну, то есть, в и... целом картина правильная, то есть они видят эту правильность. Кто-то рекомендует поднять штрафы за неуплату, кто-то рекомендует там, перейти в целом на, на так скажем, карманы, а удалиться от плоскостных парковок. Сегодня это два больших института, один казанский, московский. Сегодня мы с ними... Итак, фиксируем позиции в нашем сегодняшнем разговоре. Представитель администрации города Никита Дресвянки, начальник отдела управления очень дорожной сетью Департамента городского хозяйства, считает, что проект парковок платных полезен. Администрация города будет его продолжать, хотя признает ошибки, которые должны быть устранены. Общественники в лице Егора Фролова, координатора Федерации автовладельцев России по краю, выискали уже 26 своих замечаний к реализации этого проекта. Будем надеяться, что проекты, которые реализуются в Красноярске, должны работать на пользу всему городу. А мы будем все вместе следить, так ли это. До встречи в программе «После новостей».